С Днем Победы! Соратники, сограждане и все сочувствующие. В том числе в некоторых зарубежных странах. Теперь нужно говорить в некоторые. Это первое и самое главное. В норме в это время я должен был бы уже съездить и вернуться с сыном к нашему такому традиционному ну скажем так, месту, месту, не буду говорить место поклонения, место почитания. Рубеж, который находится от нас не так далеко, эти знаменитые три противотанковых хижа, как пошутили в одном фильме, около Икеи, где немцы почти до Икеи дошли. Обычно в это время мы бы уже вернулись. В этом году мы туда не попали по причинам, в общем, очевидного характера. У нас банально нету свободных поездок, потому что те две положенные поездки, которые можно было потратить, мы уже потратили, к сожалению. И они ушли на... В общем, на, на необходимые цели, к сожалению, которые невозможно было обойти. Одна из черт, наверное, Дня Победы в последнее время стала, что действительно о нем сложно говорить. Либо надо говорить в самых обтекаемых чертах, чтобы никого не обидеть и себе, чтобы что-нибудь не ляпнуть. Потому что много всяких групп, против которых можно что-то такое сказать, и, в общем, тебя затравят хуже Регина Тодоренко еще до того, как успеет переварить что-то сказал. Это, наверное, одна из черт, собственно Что говорить про это Странным образом стало сложно а легко делать всякую попсу Я не могу спокойно воспринимать Ни парады, ни вот эти там, танцы Детей в пилотках Да простят меня мои собственные племянники Ну, не могу я к этому серьезно относиться Я хорошо помню празднование 40-летия Победы Очень хорошо помню Буквально как будто это было вчера и праздновали его как раз в присутствии и деда, который прошел войну, и бабушки, которая на трудовом фронте свою часть войны прошла. Мы ходили на очень большой салют, был праздничный салют, нестандартный, такой огромный, он очень долго длился, не помню. 40 залпов точно было, может быть было и больше. И Мы ходили специально к месту, там перекрывали улицу в Москве, и в общем салют взрывался буквально над нами. Очень хорошо все это помнить. Большой праздник, большой парад. Наверное, можно поискать, наверное, видео в интернете, есть парада. К сожалению, что можно заметить, вот, наблюдая за всеми этими? Я ну, достаточно хорошо помню 40-летие Победы, чтобы видеть, как, менялось, как менялся праздник Победы последние 35 лет. Мы же сейчас празднуем около круглую дату на да, 75 лет. Если бы каким-то чудом дед все еще был жив, ему бы, наверное, вручили очередную медаль, там, юбилейную. Ну, в общем, чем дальше, тем больше, мне кажется, видно, что мы начинаем понимать, насколько мало мы знаем о том, что и как происходило. И неудивительно, что это порождает, там, легенды совершенно разного характера. От самых фантастических там до там, перекладывания вины в обратную сторону. Буквально вот на днях. Я не буду показывать пальцем, чтобы троллинг не устраивать там. И... Но как бы меня через моих предков вполне вроде бы разумный человек почти прямо обвиняет, что они ответственны значит, за развязывание Второй мировой войны, потому что это они допустили там. Один считает, что, значит, что Польшу разделили, другой считает, что позволили Сталину делать то, что он делал. Вот. то есть э, победа используется, естественно, это очень важный э, символ, и как важный символ он используется как инструмент. Так же, как и Библии, им можно делать много чего. Можно стучать человеку по голове и забивать его ногами, а можно дать ему какую-то точку роста. Все зависит от того, каким, какой стороной повернуть, потому что в войне, естественно, есть все абсолютно, как примеры самого-самого, светлого человеческого проявления, так и самого-самого-самого темного. Так что, в общем-то, здесь вопрос в интерпретации стоит, кто и как будет интерпретировать. И я, например, отказываюсь принимать на себя ответственность, что называется, вот именно в том духе, в котором я говорил про ответственность. Мой, мои лично деды, вот я за своих могу ручаться, если кто-то там, там, дама сказала, что там а кто был политруки, а кто писал доносы? там? Мои деды не были политруками, мои деды не писали доносы, насколько я знаю. Мои деды были деревенскими жителями. Один из них был плотник, второй был слесарь. У меня лежит диплом. Диплом называется специальность обработка холодных, холодная обработка металла резанием. По-моему, так у него звучит специальность. Вот чем он реально занимался. То есть из деревни переехал в город на, на завод. Причем было это уже, ну, окончательно это состоялось уже после войны. А так это деревенские жители, которых просто поставили под ружье. Я очень хорошо, к сожалению, понимаю, что ровно так же может состояться и со мной. То есть я человек с военным билетом, и меня никто не будет спрашивать, хочу я на войну или не хочу. Она просто, что называется, постучится. И подобно тому, как я не решал вопросы с началом Второй мировой войны, также я не решаю вопросы сейчас. А если бы я решал что-то, то я бы, наверное, какие-то другие решения принял. Так что вот это вот навешивание какой-то узкой кучки людей, я очень рад, что они, наверное, родственными связями там, связаны, кто-то там, кто имел хотя бы косвенное отношение там, к... Кременовской верхушки, вот мои родственники не имели такого отношения, и вот, ну, насколько я знаю, никто вот таковой могу там через знакомых знакомых даже дотянуться, никто не входил в круг тех, кто принимал решения в это время. Так что ответственность за это я тоже принимать не собираюсь. А если бы даже вдруг я решил принять за это ответственность на себя, то на правах, как, как, как наследник, да, то есть как бы наследник принимает на себя и долги, и имущество. Я, что называется, хотел бы предъявить свои права на часть, ну, на часть трофеев. И если, сказать, трофеями не положено, то извините, но я, я даже разговор не буду вести о том, чтобы принять на себя ответственность за это. Идите к черту со своими. Если у вас ваши предки были политруками там и сидели в Кремле, ну вот за них и отвечайте. Это ваша проблема. Не зря все злятся на Дэвида Ирвинга когда он рассказывает, что когда, <смех>, когда фашисты вошли в Прибалтику, то обнаружили, что местное, местное население очень активно решает еврейский вопрос. И когда они это увидели, что в общем, местное население очень активно этим занимается, они отправили телеграмму в рейхсканцелярию, типа, мы тут вот такое видим, что нам делать? Из рейхсканцелярии пришел ответ «не вмешиваться». Есть цитаты Дэвид Вирген, где он это рассказывает. Понятное дело, что это не нравится определенному кругу, и про такое даже говорить никто не хочет. Ну, блин, кому война, кому мать родна. Я уже делился своими переживаниями по поводу прочтения Ганса Ульриха Руделя, и как он считал, что он бился на божественной стороне против безбожников. И сейчас, не буду сегодня пальцем показывать, есть товарищи, которые... Я уверен, даже сегодня прямо это состоится. Есть товарищи, которые возьмут из духовных, скажем так, кругов, которые возьмут эту победу в руки, как они берут иногда Евангелие, и начнут бить по башке русского мужика, естественно. Это потому что это единственное, что они по большому счету умеют делать. Много чего будут вам объяснять, что вы становитесь настоящим мужиком только когда вы погибли в безвыходной ситуации в Брестской крепости, вот это признак настоящего мужика, когда вы еще там победа уже состоялась, и вроде как все победили, но вы будете жить в состоянии хуже, чем пораженные следующие 50 лет, для меня это особенно тяжело воспринимать, потому что я видел, я видел как живут немцы именно в Германии. То есть, как выглядят дома даже в окрестностях, в, те, в тех местах, где проходили активные бои. В общем, их состояние жилого фонда и, скажем так, средняя норма на человека сильно превышала норму, которая была победителем, которую я хорошо помню. Моему деду после всех там, значит, его отдания долгов родине... Он жил в двухкомнатной хрущевской квартире, вчетвером. Он и двое детей. Нет, некоторые, конечно, были еще хуже. Те, кто не переехал в город, они остались в деревне и, соответственно, жили в бараках. Настоящих бараках. Бараки бывают не только там, в ГУЛАГе там, или в концлагере. Бараки есть под Москвой. Возможно, даже часть из них до сих пор еще населена. Кроме того, история, конечно, все еще продолжает поворачиваться неожиданными сторонами. И Задорнов шутил, что мы страна с непредсказуемым прошлым. Это не только к России относится. Если бы нам действительно поведали, что на самом деле происходило и почему, как началась эта заваруха, как она происходила, что после чего, там, и чем было вызвано на самом деле, кто на самом деле принимал решение, мы ведь ничего этого не знаем. Мы знаем сказку. Некую, некую выстроенную легенду, которая нам рассказывает, вот, ну, я ее помню там, начиная с детского сада. По мере того, как мы больше знаем, больше плывет. Я сейчас не имею в виду там, легенды про там, всю изнасилованную там, Германию или Берлин. Там. Если бы это было так, там сейчас бы генетический код изменился у них. Да? Так что это, такие сказки я тоже не верю. Вот. Но в то, что есть большие тайны, которые мы все еще до конца, даже те, которые мы знаем, мы не недопонимаем их значения. Что, например, означает, что британцы читали весь немецкий радиотрафик, большую часть войны? Что это означает на практике? Что иногда советская разведка получала просто слитые данные части оттуда, только те, которые британцы считали нужным отдать. Это я сейчас не в упрек там Британии и так далее, нет. Я просто к тому, что как все было сложно. И что наши замечательные союзники пытались выйти на сепаратные переговоры, и что воевать они долго не хотели. А когда хотели, тогда уже, уже захотели тогда, когда вопрос был практически решен. Был вопрос только во времени, когда он будет решен. И то, что случилось после победы, и, в общем-то, продолжается до сих пор, в известной степени. Да? Ну, а поведение наших бывших союзных республик вообще лучше не вспоминать в День Победы. В общем, невольно задумываешься, а как бы, собственно, дед на все это реагировал, и как бы он, чтобы он на все это сказал. А он... Не, не витал там во всяких интеллигентских кругах и не рассуждал на тему там, пили бы Баварска и так далее. Он был выходец из, из деревни и размышлял очень просто и конкретно. Я думаю, что он бы современное правительство крыл трехэтажным. Это в лучшем случае. Ну и кроме того, конечно, нельзя не отметить, что Как бы сказать, это прошлое, которое все еще с нами. Те, кто вдруг почему-то вдруг-то иногда думает, может, молодежь думает, что там, это было давно и никакого отношения к нам не имеет. Нет, я явственно вижу, что волны, которые были пущены, э, там, которые закончились в 45 году, эта волна все еще идет, и она все еще не затухла. Она все еще проявляется в разных местах. Например, мы сегодня, пожалуй, об этом вечером, наверное, поговорим на киноклубе, потому что там эта тема тоже проскальзывает. Например, был бы мой отчим настолько лично дезинтегрированным человеком, если бы у него э, остался в живых отец, и он не вырос так, как вырос. А в свою очередь сложилась бы моя жизнь тогда иначе. И в эту очередь сложилось бы иначе то, как произошло у меня со своим сыном, и еще, вероятно, сложится у него. Может быть, вот в следующем поколении что-то изменится. Не факт. Все это продолжается. Вот эта вот социологическая модель общества, да, что на личном уровне, вот, на, на уровне трагедии отдельного человека, что сдвиг, который последовал в социальном смысле. Я имею в виду вот это соотношение, так сказать, мужского и женского. Не, не в отношении к полу, а именно в отношении психологии. Ну, к полу тоже, конечно. То есть... Сдвиг и трещина, которая пошла оттуда, она, в общем, дает нам знать сегодня. И во многом то, чем мы сегодня живем, это последствия вот того. И все еще не видно конца, потому что с тех пор уже успели запустить еще как минимум одну большую трещину до 90-х. И сейчас, возможно, еще одна появится. То есть, в общем, если несколько таких волн наслоятся однажды вместе, в резонанс войдут, то, возможно, случится и полное угасание воспроизводства населения вообще. Чтобы слишком далеко не уходить от темы победы. В общем, победа все еще живет, все еще поворачивается неожиданными сторонами, и я думаю, что имеет смысл копать прошлое, и в этом ценность людей, которые это копают типа Ирвинга, ну, так сказать, включая его, но не ограничиваясь им, и то, что кто-то из них там может чисто сердечно заблуждаться, это не отменяет необходимости того, что они делают, и то, что существует прям противоположные точки зрения на многие вопросы, тоже не отменяет необходимости Противоположные точки существуют на все. Сейчас он можно найти там, многих врачей, у которых хватает своих регалий, которые не, принципиально не согласны по, там, по важнейшим вопросам про коронавирус. Казалось бы, если они все учились в одних и тех же местах, у них у всех одна и та же квалификация, они должны были прийти к одному и тому же выводу. Но нет, нет. Даже в таких вещах, казалось бы, проверяемых вроде бы вещах, научных вещах, все равно существует плюрализм. И Подводя черту, в чем, мне кажется, важный посыл, ну, так сказать, я буду говорить именно в контексте около, ну, мужского движения и около него. С победой нужно быть очень осторожным, надо не давать ее своим врагам, во всех смыслах этого слова, не давать ее врагам захватывать ее и делать оружием против вас. Нужно, во-первых, оспаривать, то есть они не имеют права на это. Надо на это указывать по возможности. У вас нет права, вы не распоряжаете, это не ваша собственность. Не вы владеете победой, и не вы назначаете что и как там, и что мог бы или не мог бы там сказать или сделать мой дед. У меня на это больше прав, чем у вас всех вместе взятых. И во-вторых, стараться повернуть это на свою сторону, да, то есть подумать, что в этом можно найти для себя. И с точки зрения осознания, прошлого, там, например, гештальта своей семьи, там, как, как это повлияло, например, на модель между, между поколениями, и как это еще повлияет в будущем, то есть что из этого можно взять, что могло бы стать инструментом и точками роста, даже в самых тяжелых ситуациях. Вот. Ну, советские фильмы я, наверное, советовать не буду посмотреть, вы сами знаете, что стоит посмотреть, у меня есть там свои любимые фильмотека я наверное посоветую посмотреть то что будет любопытно на личном уровне даже если вы не любите там Pink флойд роджер уатерс и все что с ним связано тем не менее сегодня 9 мая я вам посоветую найти его вот это издание последнего концертного тура который называется the wall life стена живая и можете вообще проигнорировать все, что происходит там, концертной записи, там идет, собственно, концерт, запись со сцены. Можете посмотреть, но можете и не смотреть, хотя там много про военную тематику. Я советую посмотреть врезки кинематографические между, где, собственно, Сам Уоттерс такой документальный фильм снял, как бы он разделен и вставлен эпизодами между музыкальными треками. Вот его я советую посмотреть, особенно тем, кто ощущает, что у них тоже есть такая вот, ну, возьму некая травма по отцовскому направлению. И вполне вероятно, что у ваших отцов была травма по отцовскому направлению. И может быть даже, что у отцов-отцов была травма тоже по отцовскому направлению. И Вотрас эту тему очень трогательно, скажем так, раскрыл. А пока еще раз с Днем Победы. буду желать, чтобы, как сказать, чтобы это никогда не повторилось, наверное, это бессмысленное пожелание. Это не от нас зависит, собственно. Мы все, в общем, люди подневольные, в случае необходимости можем и будем в этом участвовать, к сожалению. Слышу, мимо меня полетели на воздушный парад, так что, кто сейчас, если может, выглянуть в окна, смотрите, пролетают самолеты на, на воздушный парад на Красной площади. С Днем Победы!